приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и у нас сегодня рубрика прогноз на неделю мы поговорим о том что принесет нам неделя грядущая а именно период с 18 по 24 июля мы поговорим какие будут аспекты на небе какие события астрологические будут происходить и как это будет влиять на нас с вами в первую очередь хочу сказать что наступающая неделя готовит нас к более глубокому осознанию тех глобальных перемен которые вошли в нашу жизнь в связи с войной эта неделя будет непростой и в целом период конец июля и начала августа очень и очень напряженный имейте это в виду не пренебрегайте правилами безопасности и Берегите себя. А в целом, что касается именно этой недели, предстоящей, то она будет подталкивать нас к тому, чтобы принимать волевые решения. Многие могут ощущать такие энергии, будто бы нужно за что-то бороться, отстаивать свою позицию. И кроме этого может присутствовать напряжение в общении, особенно в рабочую неделю с понедельника по пятницу. Это связано с тем, что Солнце и Меркурий по очереди будут делать напряженный аспект к Плутону, который является на данный момент вестником не самых хороших событий в мире. И это, безусловно, будет повышать градус напряжения. Поэтому то и дело могут появляться такие ощущения, будто бы что-то провоцирует, кто-то провоцирует нас э, проявлять агрессию или заставлять бороться, но в то же время, как бы там ни было, это все равно аспект жестокости в мире, поэтому э, наряду с э, таким внутренним напряжением, которое каждый из нас может ощущать, будет также присутствовать и эскалация конфликта, военного, может быть, и нарастающие ракетные атаки. В целом, в этот период, повторюсь, нужно соблюдать осторожность и предусмотрительность. При этом в понедельник Венера, планета красоты, любви и гармонии, переходит в знак Рак. И это будет повышать нашу чувственность и потребность в том, чтобы быть рядом с близкими, чтобы делиться теплом, чтобы ощущать душевный комфорт рядом с теми людьми, кого мы любим. Венера в Раке будет подталкивать нас к тому, чтобы заботиться. Любовь в этот период действительно может быть связана с проявлением заботы. Что касается новых отношений, то в этот период они могут развязываться, завязываться неспешно, в этот период людям нужно присматриваться друг к другу, но как бы там ни было, даже если речь идет о новых знакомствах и дружеского характера, все равно будет на первом месте Душевная теплота, насколько вот вам комфортно находиться рядом с этим человеком, насколько вам хорошо вместе о чем-то беседовать, насколько вы готовы доверять этому человеку. И поэтому, конечно, больше всего будет тянуть к тем людям, которых вы уже знаете, с кем вы уже состоите в отношениях. Так как Венера в Раке находится под управлением планеты Луна, а Луна у нас недоверчивая, ей нужно время, чтобы привыкнуть и чтобы начать доверять. Если же говорить о планировании повседневных дел, то в понедельник и вторник стоит быть аккуратными за рулем, в толпе, в процессе какого-то быстрого движения, да, быстрого принятия решений. В этот период времени, знаете, действует правило «дай дорогу дураку». Так как действительно вот хамство может э, выходить на первый план. Желание доказать э, свое превосходство в ущерб даже личным интересам. Поэтому правильным будет решение уступить, если вы видите, что кто-то прям вот в открытую идет на конфликт и начинает вас провоцировать. В то же время некоторые из вас могут отслеживать подобные реакции внутри себя. В этом тоже Иногда нужно себе признаться, да, вовремя. Поэтому для того, чтобы разобраться с тем, что за буря эмоций происходит внутри вас, задавайте себе вопросы. Почему я так реагирую? Что я хочу доказать? Почему меня эта ситуация так раздражает? Или почему меня этот человек так раздражает? Как я могу решить эту ситуацию? Важно, чтобы в этот период внутри был который будет вовремя вас останавливать и который будет, скажем так, порой назидательным тоном ставить на место и говорить, что вот в этой ситуации уж точно не стоит лезть на рожон или спорить впустую. Во вторник Меркурий переходит в знак Лев. Пока что у нас с вами очень хороший период в плане Меркурия, так как он быстрый и тем более знаете лев это тоже такой знак который способствует тому чтобы проявлять свои интеллектуальные способности чтобы показывать вот что вы знаете что вы умеете другим людям по данному транзиту как раз таки будет вот это желание демонстрировать свои умения и свои знания поэтому период конечно уникальный и очень хороший для тех людей деятельность связана с информационной сферой и если вы даже заинтересованы изучать что-то новое то как раз в команде в группе где вы имеете возможность кому-то показывать свои результаты и успехи с кем-то конкурировать вы будете максимально эффективно осваивать даже новые для себя направления но при этом всем конечно стоит помнить и о отрицательных сторонах меркурия во льве часто в период транзита меркурия по льву люди не склонны слышать кого-то кроме себя и причем знаете появляется такой момент когда человек будто бы смакует своим мнением своей точкой зрения и он настолько довольствуется тем вот как он формулирует свою мысль, как он доносит ее собеседнику, что он не готов вообще слышать какое-то другое мнение и прислушиваться к иному взгляду на ту или иную ситуацию. То есть субъективизм присущ Меркурию во льве. И в то же время, если держать себя в руках, то, конечно, можно извлечь массу положительных моментов из этого периода, и, безусловно, это то время, когда вы можете донести именно ту мысль собеседнику, которую очень давно хотели донести, вот чем-то сокровенным поделиться, причем сделать это очень красиво, найти, подобрать нужные слова. В этот период времени действительно уделяется очень большое внимание тому, как вы говорите кому вы это говорите, на какую тему разговор. На это стоит обращать внимание. А в целом, в плане общения среда и четверг достаточно напряженные дни, так что учитывайте этот момент, когда будете планировать свои повседневные дела. В среду и четверг особенно от вас потребуется осторожность и умение не встревать в опасные ситуации, в интриге. С одной стороны, будет возможность взаимодействовать с людьми, которые сильнее вас, более опытнее вас, и они могут подтолкнуть вас к тому, чтобы что-то изменить в своей жизни, свернуть с такой натоптанной привычной дорожки и как-то по-другому начать решать те или иные вопросы в своей жизни. Но в то же время... Не забываем, что аспект у нас напряженный, и он то и дело может подталкивать к тому, чтобы брать на себя больше, чем мы можем вынести. И, соответственно, это может давать желание бороться с теми, кто заведомо сильнее нас, или сразу с какой-то группой людей вступать в конфликт. Это, конечно, делать не стоит. Помимо этого, мы можем столкнуться с ситуациями, которые... Заведомо рискованные, стрессовые И по Меркурию нам нужно проявлять гибкость Включать ум и думать, как можно правильно решить этот вопрос Как можно правильно выйти из этой ситуации Помимо этого, стоит эм, отложить посещение массовых мероприятий И не гонять на дороге Не рисковать на дороге если есть возможность, то отложить какие-то вот прям дальние поездки именно на машине или поездки по каким-то небезопасным участкам дороги. Помним, что на этой неделе выдержка будет главным оружием. На случай важных переговоров или какой-то такой напряженной ситуации важно иметь козырь в рукаве который вы будете доставать только в крайнем-крайнем-крайнем случае. Это могут быть какие-то доводы, скрытая информация, поддержка других лиц, использование определенных связей. Но вообще, знаете, в этот период самый лучший бой, это будет тот бой, который не состоялся. Помните об этом. Поэтому, если есть возможность избежать какого-то конфликта, противостояния, неровного боя да? лучше это сделать это будет точно самый выгодный для вас вариант в целом хочу сказать, что среда и четверг это на самом деле важные дни которые могут проявить какую-то проблему присущую вам или которая присутствует в вашей жизни вскрыть ее и соответственно вы сможете ее увидеть и решить эту задачу, и далее уже идти по жизни, зная, что этот вопрос решен. Кстати, след за Меркурием в пятницу солнце переходит в знак Лев. Солнце во Льве находится в своей обители. Это очень сильное положение для данной планеты, поэтому это прибавит нам уверенности, внутренней силы поэтому вы будете вот ощущать что все получится вот появится внутренний оптимист который будет готов вести вас дальше и если до этого были еще какие-то сомнения если порой не хватало какой-то внутренней стойкости то в пятницу это все должно постепенно появляться но в то же время помним что знак лев начинает быть все больше и больше проявленным поэтому с переходом солнца в этот знак, будет желание проявлять себя ярко, будет желание общаться с друзьями, проявлять свою творческую натуру, проявлять свои таланты, способности, больше взаимодействовать с детьми или уделять время любовным отношениям. И вот именно это снизит градус напряжения, сделает выходными в принципе очень хорошими до да? выходные у нас будут под э, более благоприятными тенденциями астрологическими находиться и это даст возможность выдохнуть расслабиться и переключить внимание на что-то позитивное и хорошее кстати выходные это еще и время удачи но знаете здесь будет срабатывать правило что чем быстрее вы реагируете чем быстрее вы готовы поймать вот эту удачу за хвост тем лучше будет результат и тем быстрее этот шанс все-таки сыграет вам на руку поэтому будьте внимательны в это время могут быть интересные знакомства поддержка высокопоставленных лиц это хорошее время для самообразования для того чтобы выбрать какое-то направление и развиваться в нем продвигать себя в этом направлении поэтому Прислушивайтесь к себе. Вот что интересно вам, чем хотелось бы заняться лично вам. И это обязательно вас наполнит изнутри и даст вам ресурс для дальнейших действий. Если хотите расслабиться, побыть семьей, значит это правильное решение для вас. Если хотите провести время с друзьями, тоже позвольте себе это сделать. Если же вопрос самообразования для вас наиболее актуальный, то пожалуй стоит именно этим и заняться откровенно говоря эта неделя знаете вот если подытожить она заставит нас сгруппироваться собрать волю в кулак она не даст расслабиться но тем не менее она дает очень э, много и позитива шансов решить какие-то важные вопросы и начать то на что раньше не хватало смелости главное конечно соблюдать баланс в общении с людьми во взаимодействии с людьми о чем мы с вами и говорили в этом видео и в принципе эта неделя еще более подходящая для того чтобы планировать и затевать что-то новое так как далее у нас с вами будет куда более напряженное время конечно это уже тема следующих прогнозов но Хочу сказать, что не откладывайте те дела, которые вы можете начать и решить уже на этой неделе. Это будет самым правильным решением. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Я желаю вам прекрасной недели, несмотря на аспекты. И пишите в комментариях, какие события происходят у вас, как проигрывается этот прогноз у вас. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.